В преддверии нового строительного сезона мы решили показать нашим телезрителям уже готовые объекты, построенные из пластблока, и узнать мнение хозяев об этом материале. Как давно вы построили свой дом? Мой дом начали строить 2012 года. С весны заложили фундамент, затем приобрели блоки и начали поднимать коробку. Ну, коробку мы подняли очень быстро, я считаю. Почему в качестве материала вы выбрали пластблок? Чем хорошо? Он легкий, удобный, практичный, он не принимает влагу и очень теплый. И тем более он подается обработке, нож простой ножовкой э, пилиться. Хоть, хоть как, хоть вдоль, хоть поперек, и можно сделать с него... Любую, любую вещь, то есть любой дом, любую там, там сарайк или И мало того, он и дешевле из всех этих блоков, когда сколько мы обращались к этим, и мы выбрали вот именно этот. Строительство осуществлялось своими силами, либо вы привлекали строительную бригаду? Мы строили это с братом жены, он мне помогал. Это самое. Но в основном, в основной доделки мы Занимается супругой. Как вам живется в доме из этого блока? О. Насчет того, как живется, у нас 165 квадратных метров. И вы можете убедиться сами. Очень тепло, так как мы отапливаем дом он двухэтажный. И одна печка, водяное отопление. Мы топим только дровами. И у нас тепло. А кто строил хозяйственные постройки? Вот это сарайчик, если я не ошибаюсь, я ровно строил 6 дней. Начал понедельник, в субботу он у меня уже был готов. И Считаю то, что я сам делал фундамент, сам ложил блоки, сам мешал клей, ну как это все делал один и, и все поднял. Никаких как, неприятностей не было. Во-первых, я еще могу повторить, что он обрабатывается простой ножовкой, пилится, делается и все. Это лучшего строительного материала, как, как вот эти блоки, я не нашел.